Ну, вот мы заходим в ванну, в Белгороде. Включаем воду. Слышите вы? Дебилы. У нас в Белгорде есть все. Есть вода. Есть свет. Давид свое правительство дохлое, которое вас убивает. Вставайте уже, блин. Колен, блин, рабы хреновые, блин, пиндосов, блин. Вот вам доказательство. У нас лучшие ПО в мире. Лучшие. Запомните это, блин. С кем вы собрались воевать? За что? За то, чтобы вас убивали, блин. Нацисты. Вы полные дебилы и идиоты. Полные, блин. Невозможные. Привет, трухе. А у, сегодня привет, трухе. Хватит держать там, блин. Жить над собой, блин.